Всем здорово, ребят Продолжаем прохождение интернет-кафе-симулятора Так, бежим на работу Жена, привет, я работаю чуть у тебя с холодильником? А у тебя, наверное, все хорошо Ни хрена ты ешь? А что у по деньгам? Блин, ну давайте тебе еще немножко вот закуплю Больше я ничего покупать не буду Все, я работать, отдыхай В принципе, ты и так ни хера в этой жизни не делаешь у нас Ну, я же бизнесмен, сказал же, не, не работать Вот она дома и сидит Поэтому, в принципе, ничего такого страшного не произошло так, э, далее, далее, далее Что, в предыдущей серии мы с вами, получается, купили систему автоматического пожаротушения Теперь у нас с вами не будет проблем со всякими пожарами Потом, что мы с вами еще сделали, я даже уже и не вспомню, нет, вспомню Мы с вами... А, мы с вами купили автоматическое одобрение заказов Да, мы с вами купили автоматическое одобрение заказов Да, оно сейчас включено, хорошо Так, по антивирусникам, 4 компьютера, все еще еще 4 компьютера, он почему-то не распознает у меня пятый компьютер, один из этих соответственно, они будут заражаться вирусами, я правильно понимаю? вирусов пока вроде как нет вроде как все хорошо так, мы кстати с вами набрали набор погнали пока сбегаем тогда в комиссионный магазин, посмотрим что из этого набора у него в данный момент имеется что мы у него можем прикупить? А, собственно, кроме монитора и мышки и клавиатуры ничего. Да, слушай, таки хорошо. Нас не хватает. На мышку однозначно хватит. Забираем. Сколько клавиатуры-то? 87 баксов и 120. Короче, 207 долларов нам с собой нужно иметь, чтобы докупить все остальное. Окей. Забыли вас спросить. Забавно. Всякие граффити на стенах, сектор номер один, сектор... Короче, сектор номер один. Это какие-то банды, походу. О, это не такой трэш творится, смотри. Так, мышку мы купили, прибираемся сразу же. Мусору здесь вообще не место. Блин, я прибираюсь, а мусора меньше не становится. Кто мусорит-то? Смотри, блядь, с потолка, блядь, падает. Мусор-то, походу. Где еще-то? Откуда? А, вот, блядь, откуда здесь вообще сигарета взялась? Кто курить разрешал? Так, вирусов, смотри, на удивление нет, учитывая то, что все компьютеры по какой-то причине он у нас не распознает. Оценки пошли вниз. Туалет. Компьютеры дерьмо. Ну, это понятно. Так, тут ничего необычного. Компьютеры и правда у нас не очень хорошие, но ничего пока не поделаешь. Так, соответственно, наша задача на сегодняшний день. первая. Так, во-первых, нам не, нужен, не нужна будет клавиатура. Нам не нужна будет мышка и монитор 549 долларов нам надо будет суммарно Туда нужно бежать, когда у нас будет 207 долларов То есть сейчас, в принципе, никакого смысла туда двигаться нет Правильно? Правильно Соответственно, все, что нам сейчас нужно Это накопить денежных средств Хотя, слушай, бегать постоянно Все, передумал И выпусти хотя бы меня, что ли Даже проверять не стал Ну он знает, что я законопослужный гражданин Он сюда как не приходит У меня постоянно все хорошо, чистенько так, поехали мы, наверное, за клавиатурой Потому что по одному предмету таскать придется Когда я эти деньги получу а какой смысл? 80 баксов есть, уже хорошо Так, покупаем клавиатурку Забираем Осталось 120 долларов накопить на монитор И докупить уже все остальное Это получается последний ой, ты 40 долларов плюсом Так, тут Борис, похоже, разберется Ну-ка Только... Работает система пожаротушения или как? Да, смотри, тушит. Офигеть. Вот это я понимаю хорошее вложение. Учитывая, сколько там получать? 40 долларов, да, у нас стоил? Uh, да, по-моему, 40 долларов. Так, супер интернет-кафе для 8-битных игр, супер кафе для 8-битных. Короче, они им не нравятся уже, да? Но я все понимаю. В свою очередь обещаю вам однажды <с> поставить более крутые компы. Но в данный момент нам нужно хотя бы минимум место забить э, теми компьютерами, которые мы можем себе позволить. Соответственно, мы сейчас в любом случае добиваем последнее компьютерное место и ставим парочку игровых, игровых автоматов. После этого. После этого посмотрим, как вообще пойдет у нас доход. Блин. Вот это место, походу, придется скоро переставлять, потому что неудачно вор рожей сюда обтемяшился. А а, монитор, а где мы... А где клавиатура? А, вот клавиатура на месте. Я думал, мы без клавы остались. Так, что у нас по деньгам? 97 долларов. Все, пока ничего не поменялось. Так, есть ли у нас какие-то счета? Счетов, слава богу, нет. Это у нас... Это как хорошо работает, так сказать, эта контора. С охранником. Так, у нас ребята сидят. Что у нас по деньгам? 2 часа, 2 часа, 3 часа безграничный. Слушай, сейчас хорошо капнет-то нам. А сколько нам получается нужно, чтобы докупить остальное все? 549 долларов. Охренеть, как много. Это много, это много. Ну, ничего не поделаешь. Так, сколько ты нам принес? Ты нам принес 58 баксов, соответственно, нам уже хватает на монитор Побежали за монитором сразу же Без тормозов, бежим, покупаем монитор Так, у нищего мы не можем сейчас задание сделать, пока не купим рюкзак Но рюкзак мы не будем покупать пока что Потому что самый дешевый, 475 долларов на два места Это неинтересно Нам нужно хотя бы за 1000 баксов купить, где мест побольше Тогда, да, профит какой-то имеется, а пока что это все, все не нужно Какой дед Стильный дед Слушай, мне кажется, тут каждое лицо откуда-нибудь, да? И, так, у этого деньги не успел забрать, так что от Бориса ты сейчас, да, получишь И ты от Бориса получишь Борис просто налево-направо всем раздает люлей Ой, Боря, Боря Блин, 270 долларов пока меня не было сюда. Так, если открыть видео 720p, начинает отставать. Да, я все понимаю. Дайте нам немного времени. Мы сейчас э, самый минимальный пакет всего закупим. И после этого, соответственно, уже начнем э, докупать железо получше. Соответственно, можно будет играть в хорошие игрушки. Потому что сейчас даже игры докупать смысла получается никакого нет, по большому счету, ввиду того, что железа -то тут нет хорошего. Поэтому я решил пока э, с играми повременить И лучше забить, так сказать, э, эти места самыми дешевыми компами Которые хоть какие-то деньги будут приносить Так, а, запросы у нас автоматически Забывай, я все еще никак не смирюсь с тем, что запросы у нас автоматически принимаются Так, у нас тем временем 144 очка Давай. Так, вас знают из-за вашей давней истории, и воры не часто заходят в ваш магазин. Отлично. Майнер. Майнер нам не нужен. Нам, в принципе, здесь нужно вот это достижение. Благодаря вашему улыбающемуся лицу у вас будут клиенты, которые оставляют больше положительных отзывов. То есть, пока что все ради вот этого достижения. Плюс у нас есть еще одна способность. Наверное, мы давайте ее в скорость вложим, чтобы мы побыстрее с вами бегали. Тут совсем какие-то не динамичные. Вижу След. Надо убрать. И еще, да, вот стаканчик какой-то выливается. Так, деньги к нам капают. Мало мест, смотри, смотри, блин, народ уже хочет, народу нравится. Они прям все тут сидят, кайфуют. Смотри, никто не уходит. Если раньше они приходили, посидели, там им не понравилось 2 доллара, дают тебе там доллар и убегают, то сейчас все иначе. Коэффициент все равно маленький из-за того, что у нас, конечно, очень-очень... Маленькие, плохие отзывы. Так, 70 долларов, хорошо. 356. А давайте, наверное, пока стол, может, закажем. Или нет смысла разбивать заказ-то. Просто как бы ждать. 393. Давай, наверное, так и сделаем. Давай заказываем стол. Быстренько набрасываем э, как раз недостающие теперь. А что у нас недостающие? Я забыл. А, стул и компьютер. Угу. Стул и компьютер. Все. На них 221 доллар остался. Хорошо. И начнем потихонечку здесь собирать еще одно компьютерное место. Так, подожди. Что-то они все близко друг к другу сдвинулись уже. Надо будет, слушай, ночью, перед тем, как уходить спать, мы с вами, наверное, все-таки... Или сейчас это сделать? А давай сейчас, наверное, сделаем. Давай все-таки сейчас быстренько переразберем и немножко побольше места сделаем. Чтобы в следующий раз, когда вор сюда долбанулся, было побольше места. Чтобы нам потом вот с такими проблемами не сталкиваться. Так. Мышка. Стул. Компьютер. Все. Так, не привезли нам стол еще, да? Бо, жира, все. Алибаба. Доставочка Алибаба уже организована. <coughs> Слушай, так вот, ночь уже, наверное. Ну, вот, побежал. Блин, ты мне так нравился, брат. 111 долларов Ни хрена ты насидел Так, здесь вот Такое расстояние, я думаю, достаточно будет Так, даже поближе Потому что с этой стороны вроде никто Лицом-то не падает Никто ничего тут не сбивает Так, раз Два Мышку Три все, осталось нам докупить комп и Все Так, а что у нас по времени-то вообще? А, слушай, так время-то еще детское Нам вот это дело может пока не покупать Да, слушай, давай не будем покупать У нас осталось два клиента, в принципе, наверное К нам сегодня же больше никто не придет Что у нас по антивирусу? Антивирус так и не хочет найти У меня еще один компьютер Будем пока до победного стараться Так, первый клиент ушел А, ну у нас новый клиент пришел Насколько ты у нас просишь а, так, где твой счетчик пошел? Не вижу. 30 минут. Еще клиент. Там мы, походу, не уйдем сегодня. С этими продлениями и так далее. Ну да ладно. Слушай, у нас уже 326 долларов. Может тогда заказать и не тянуть время? -ху -ху. Давай закажем и не будем время тянуть. Пускай будет. И, соответственно... Нам же лучше, удобнее, в любом случае. Показатели у нас в принципе нормальные. Все хорошо. Проблем нет. Так, что у нас? По... <с> блин, как Борис классно справляется со своим... с... С своей задачей, я кайфую. <с> Честно. Так, все, что нам пока остается, это уборка. И то, блин, слушай, ты посмотри, вот. Немножко пропустишь и все. И привет. И все грязно. Так, нам привезли последние детали для компьютера. Я пока ничего не вижу. Хрен с ним. Ладно, берем последние детали для компа и ставим. Раз. Ставим два. Мы все равно не можем пока закрыть кафешку, потому что так сказать, работаем до последнего клиента. Последний клиент уходить категорически отказывается. Ну, раз отказывается, пускай и сидит. Так, время 4 утра, кстати говоря. Хорошо сидит, мне нравится. А что она там сидит по деньгам у нас? 60 баксов почти насидела уже. Так, кстати, насчет компа цен на последний комп увеличиваем. Да, на... Так. Нормально. Коэффициент, кстати, у него единица. А, ребят, мы не увеличили коэффициент Походу, да? Нормальный Да, ты посмотри Блин, мы... я не увеличил Цену поэтому 0.9 и было Так, сейчас она вылезет из-за компа Как раз здесь последнего компьютера можно будет Это тоже, скорее всего, после перезагрузки да. Так, отлично У нас время 6 утра Мы успеем еще сбегать, отдохнуть, поспать чтобы нам потом не париться по поводу По поводу наших параметров. Бежим спать. Поднимаемся. Давай, давай, давай. Блин, лифт тоже не, это, подбешивает, что лифт так долго поднимается. Ну. А что поделаешь? Ты ничего не поделаешь. А, что у нас по деньгам? 279 долларов. Надо будет посмотреть, как у жены там дела с продуктами. Нормально Ну давай А, не, не давай Все Чего у тебя там по настроению? 30 Боевой дух 30 Во Другое дело Все Все, ложимся спать А то не успеем Так, наутро Надо сейчас проверить, наверное, да? Так, боевой дух 50 Что-то уже сточило Вот, отвечай Да Так, докупаем немножко продуктов Пока тебе хватит Все, я побежал работать, жена то есть, теоретически, ее можно на работу, может быть. Короче, я это понимаю. И, ну, типа, тот момент с ее настроением, с боевым духом, напрямую связан с тем, может ее отправить на работу или нет. Нет настроения у нее, не идет работать. Так, ну здесь, в принципе, что? У них, кстати, О, есть еще целый набор почти. Охренеть. Ну ладно. У нас уже нет места. Мы забиваем двумя игровыми автоматами. Старыми, да? Покупаем. Два разных сейчас возьмем каких-нибудь. Так, у нас вор заходил. Не дошел, да? Компьютер не пододвинул. Все работают. Все отлично. Окей. Так, садимся. Слушай, я даже дверь... Побежал на работу. Даже дверь закрыть забыл. Так, что у нас по... Отзывам. Плохие к Куда я не пойду. При этом трешечка. Трешечка довольно-таки неплохо. О, как залетели, да смотри, с двух ног сразу Отлично, так, первое, смотрим Да, есть у нас, что есть? Ага, оплата как раз Охранника, 260 долларов, у нас не хватает Трех центов Ну, ост... пока ждем Пока ждем, так, корзину пока Набросаем, получается мы э, Заказ Так, получается мы Какой игровой автомат покупаем? Да, кстати, так, нет, давай тогда Оплатим сразу же, чтобы не забыть потом о нем Все все, услуги мы оплатили. Так, игровые автоматы. Мы, получается, покупаем Game Box Arcade машин 325 долларов, да? 275. Давай покупаем 312 Love and Peace машин и Game Box вот который. Да. выглядит они, конечно, сурово. Так, 3, ой, 637 долларов нам, в принципе, нужно накопить с вами для того, чтобы понять, что это вообще такое, с чем это едят, как это работает. Все окей. Соответственно, начинаем копить. С утра набежали. Ты смотри, как набежали с утра. Боже. Так, 53 доллара принес. Отлично, красава. А, ну да, у нас все есть. Черт, я волнуюсь. У нас все потушится. Все хорошо. Так, 60 баксов чуть не спер. Ты мне тут смотри. Ты не знаешь, с кем связался. Так, опять из-под кого-то что-то там повылазило, походу, да, он? Мусор от сколько сразу набралось. Так, спасибо. Больше не вижу. А, вот вижу стакан. Придут, сын, кофе. Так, эм, получается счет мы оплатили 165 баксов у нас пока что есть Ждем, соответственно, когда накопится И... И уже купим, соответственно Два игровых автомата мы с вами, да? Да Так, компы у нас, в принципе Кроме двух, почти все заняты Отзывы, ну, плюс-минус, не сказать, что очень хорошие ну, ничего не поделаешь ага, ага. Так, 63 доллара, пожалуйста, нам принесли Хорошо Один пришел, один ушел Так, деньги бил Слушай, вообще текут рекой К нам деньги да теперь Сейчас поставим еще игровой автомат Вот сколько влезет, кстати Давай посмотрим, сколько влезет сюда автоматов игровых Раз Да сколько Я хрен знает кого не размер, как я могу посмотреть Короче, нам нужно в любом случае хотя бы один тогда заказать Навер... Я, наверное, зря сразу их два поставил, да, в корзину-то положил. Надо будет сейчас по одному все сделать. Потому что, тем более... На первый-то нам уже почти даже, наверное... Не, не хватает. Вообще пока ни на один не хватает. Так, Loft and Place Machine. Gamebox Arcade, наверное, по... Давайте по это... По порядку. Первый был Gamebox Arcade машин. Мы его и закажем. Сейчас все вот эти вот ребята тут досидят. Как раз мне денег должно хватить. Так, что у нас? Блин, у нас уже с вами 5 компьютеров, плюс мой. Соответственно, 7 компьютеров он должен видеть. Но он видит только 4. А, вот, купить премию. Все. А что все? Ну, купил я. А дальше что? Он все равно видит только 4. Подписка не оплатилась, кстати. Вот здесь счет на подписку не приходит. Вот это, кстати, тоже грустненько немножко. Приходил бы счет на подписку, было бы проще. А то это можно не отследить, поэтому вот приходится время от времени... Так, подожди, у меня 323 доллара. А сколько на 325? Блин, 2 долларов не хватает. Так, кто-нибудь там досидить уже? Кто там досидит скоро? О, Парень, который снимал на 30 минут арендовал, а в итоге, получается, сейчас принесет мне... Восемьдесят баксов практически. Хорош. А, 80 ровно. Хорош. Так, давай. Я готов принять заказ. Так, все, оплачиваем первый автомат. Сейчас его привезут, поставим, посмотрим, как вообще все это дело работает. Потому что я даже не представляю, чего с ними происходит вообще. Компы горят, например, старые, да? А что будет со старыми автоматами? Тоже горят или что с ними будет? Так, отлично. Раз. Два. Хорошо. Так, а мы тем временем пока что, наверное, что с вами сделаем? Добавим второй автомат. Второй автомат. Вот он. Добавляем его тоже сюда. Отлично. Так, отзывов накопилось. Вот, по отзывам мы что-то опять проседать начали. Из-за вирусов. Да, вирусы. Опять вирусы. Опять проблема ви... с вирусами появилась. Я оплатил эту сраную подписку. А что толку? У меня не видит всех... Все компьютеры. И он даже здесь видит, только часть компьютеров. Так, стоп, подожди. Она может их выгнать. Короче, до ночи доживем. Попробуем выключить питание и включить. Возможно, эту проблему решит. Может, типа <плодисмент> дело по а я просто не в курсе. Так. Геймбокс. Что-то он не работает. Он работает вообще? <смех> Пока не понимаю, он работает, не работает, непонятно. Блин, у нас опять уже грязный. О. Ты вообще. Эт, вот этот вообще какает бутылками. Да, это че... типа чем больше людей, тем больше таких проблем. Так, а швабр сюда поставится? Ну. Кое-как худо ставится, нас устраивает вполне. Короче, будь. Не, лучше ее не оставлять, я понимаю. Подожди, подожди, подожди, успокойся. Куда же тебя бросить? Ты сюда, наверное, будем бросать. Да, здесь место, в принципе, бесхозное. Соответственно, да, будет удобно. Все, оставляем здесь. Так, мы видим здесь только 4 компьютера. Попробуем перезагрузить свет. Возможно, это поможет. Или компьютер перезагрузка, это помогает от этого. Да елы пала да хорош. Так, время у нас сколько? 17.57. Катастрофически мало времени, и мы сейчас просто... Так, компьютеров нет. Так, подожди, а сколько он сейчас дал? Он играет, смотри. 400 баксов, кстати, мы можем еще автомат заказать. Подожди, а давай посмотрим, сколько вообще нам денег этот автомат приносит. Что-то он играет, да? И как он расплачивается? Я что-то понять не могу. Он пошел. Борис. Отметели его, Борис. Он побежал. А нет, подожди, а он его не метелит? А чего тогда? А как, подожди? Не понял. Я иду домой пописать. Не трать сюда свои деньги. Трать и не пасть. Так, а... Незаметный паренек у нас ушел. 600 баксов. 600 баксов у нас. Слушай, так у нас вообще хорошо идут дела, я вам скажу. У нас очень хорошо идут дела. Нам единственное... 30. 30 долларов автомат приносит. Все, я понял. Это 10 человек окупает... Окупает все веселье. Слушай, да неплохо. Так, давай тогда посмотрим по примерно габаритам. Три, да? Мы можем себе позволить три автомата? Я думаю, что да. Конечно, будет немножечко у нас тут... Тесновато, little... <tops> но это не проблема. Так, все, решено. Покупаем три автомата. Так, три автомата покупаем... Мы добавили один, и как раз вот там один дешевый автомат был. Тоже, вот он, да? киллер машин. Давай его возьмем. Все, и заказываем. 150 долларов еще осталось. Так, посмотрим, что у нас по, по счетам. Вроде ничего нет. 30 долларов, вообще неплохо. Спасибо. Так. Не туда швабру бросили. Уже опять грязно, да боже. Короче, походу, пришло время нам покупать с вами работника, Который будет за нас Все вот это вот убирать Иначе мы тут с вами в грязи зарастем Ой, какой грязный автомат, боже 60, да конечно 10 человек вот так придут, все, автомат Окуп, все нормально, нет, все Да, решено Так, мы заказ сделали, заказ сделали Свет у нас горит, все нормально Кстати, со светом надо будет тоже вопрос решить Потому что вообще максимально темно у нас к нам люди ходить перестанут из-за того, что у нас тут вот так темно. Так, где Алибабо? А, Али Алибабо. Алибабо. Алибаба у нас где? Где мой заказ? Я же оплатил. Где мой заказ? Вон, Алибаба бежит. Все нормально. По 30 баксов. Ни хрена себе. Так это же вообще золотая жила. Надо было вообще... Слушайте, надо было, блин, открывать... Охренеть, так это вообще выгодно Выгоднее раз в 100, да, получается? Хотя, опять же, не, неизвестно Сколько топовые приносят компы И сколько приносят топовые автоматы Мы это выясним И тогда уже будем выводы делать 80 баксов Так, ух ты, какой жирный автомат Боже, какой широкий Как тебя поставить-то? Охренеть какой-то большой. Да. И этот здоровый, да, получается. Так, нам там проход-то останется. О. Так, убор. Опять грязно, опять грязно. Какой кошмар. Так. Так. Ага. Слушай, не-не-не, так нельзя оставлять. Они его. Слушай, они его сбивают. Наоборот, что ли поставить? Пока не знаю, как. Слушай, а я не пролажу. А я не застряну? Вот это вопрос на миллион. Я сейчас сяду, например. Ну, давай проверим. 667 долларов. Давайте нанимать, короче. Так, оценочки вверх поползли. Отлично. Так, время пятый час. Так, давайте нанимать, короче, сотрудников, Потому что это, в принципе, невозможно. Где у нас клинер? Во. Все. о это привлекает внимание ваших потенциальных клиентов и является получением больше клиентов. Вот это нам тоже надо будет. Так, ну-ка. А, мы теперь на эту сторону просто встаем. Хорошо. Так, швабра, получается, нам нахрен не нужна. Давайте убираем ее на скотю. Ее продавать нельзя, поэтому нам придется швабру просто где-то сбоку хранить. Автоматы вообще надо было вначале поставить. И тогда все было бы тип-топ. Но мы сделаем по-другому с вами. Так, время 4 часа. А, у нас еще последний клиент остался, да, здесь живой. Это время уже 7 почти. Скоро вторая смена пойдет. Ты собираешься выходить? -то? А, слушай, так вот оно только, только вышло, да, как раз? Отлично, все. 90 баксов забираем. Выходи. Все, так, у нас все заказы сделаны, все у нас хорошо, отлично. Побежали быстро спать, пока время еще есть. Надо восстанавливать статы, чтобы потом, не дай бог, среди дня не отрубиться. Хорошо. Так, отлично. Так, у нас. Как у тебя дела? Ой, у тебя все есть Замечательно, что у тебя там по настроению? 50, ладно, посмотрим на следующий день Да, что у тебя будет Так Ложимся спать, отдыхаем Двигаемся Опять к ней, что у тебя? 70 Так О, отправил на какое-то задание, хорошо Так, докупаем ей еды Закрываем дверь Дома уже никого нет, теперь она за нас Дверь не закроет Все, поехали Так, в принципе, получается у нас кафешка вся забита. Места у нас с вами нет. Блин, опять по-долгому по по побежал. Пока места нет и деньги капают. Я думаю, нам с вами надо что сделать? Блин, неудобно, капец. Мне вообще максимально не нравится. Так, открываем, во-первых, кафешку. Так, автоматическое одобрение стоит. А, что хотел? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Никого не пускаем, никого не пускаем. Убегай сюда. А, блин, а я закрыл эту. Я закрыл эту штуку, которая выключает свет. Вот, елы палы Так, ладно. Давай закроем пока. Фигаща, а три. Да, это у нас отвратительное по месту. Все отвратительно мне не нравится вообще. Вот этот надо сюда поставить. Надо местами поменять. Давай попробуем, знаешь что? Вот эту здоровую сюда поставить. Давай-ка эту здоровую вообще продадим. Да. Продадим большую. Большую продадим, она, конечно, я понимаю, что вещь-то хорошая. Кстати говоря, и вообще все это дело надо вот тут ставить. Раз. И два. Все, и подход есть. Выключаем электричество, включаем электричество. Запускаем компьютеры. Да, переделаем. Не нравится мне, вообще не нравится. Все не так. Все правильно сейчас мы сделаем. Мы этот здоровый продадим, он нам нафиг не нужен, очень много мест занимает. Так, все, открываем смену. А, не можем пока открыть, ладно, окей. А что хотели-то? А, антивирусник. Да, все, отлично, он подключил себе компьютер. Раз, два, три, четыре, пять. Да, шесть, все правильно, все. У нас все есть? Отлично. Так, открываем дверь. Открываем смену, это все и без нас может работать здесь спокойно. Все. И, и идем продавать этот терминал, потому что он нам только мешает на самом деле больше, чем каких-то плюсов создает. Так, продаем. Ну, пол стоимости плюс-минус, да, получается. Сколько осталось? 377 долларов. Так, ой, так, слушай, мы еще в хороший. Отлично. Все, сейчас ребята пойдут. Сейчас, по идее, все по делу стоит. До электричества добраться можно. Терминалы небольшие. Сюда я спокойно захожу. Все. Замечательно. Мне нравится. Отлично Так Статы все на месте Время 12 часов, рабочий день в разгаре Что мы можем здесь докупить К нашей кафешке Во-первых, коробка с подска... для подсказок Но это как раз, наверное, для чаевых Давайте-ка купим ее Пусть у нас с вами будут чаевые О, ты посмотри, побежали Побежали, а? Охренеть, народу набежало Сейчас деньги просто рекой польются. Да, смотри, все. Вроде все в порядке. Вот теперь все по делу поставлено. Так, 143 доллара. Колоночки, да, можем купить. Можем купить сигнализацию. Вот под устройство, вот устройство бы хотелось. И вот хотелось бы автоматическую раздвижную дверь, конечно. Очень-очень бы хотелось. Слушай, ну 30 долларов вот она платит, и получается, она очень долго стоит. Хотя нет, нормально, по времени-то вроде не сказал бы, что супер долго. Ну, посмотрим. Так, антивирусник у нас все работает. Чего у нас по. Mm -mm -mm. Так, у нас есть два счета. Так, спасибо. Электричество мы оплачиваем сейчас. Ага, и у нас оплата охраны. 300 баксов. Ясненько. 300 баксов. Ну что, копим 300 долларов. Нам нужно будет сейчас их оплатить охрану по счету. У нас выбора нет. И знаете что, давайте мы э, накидаем с вами пока что в принципе в корзину вообще по стоимости поймем средний набор. Наверное, мы не будем переходить на две звезды. Давайте сразу трехзвездочные искать. Середину, так сказать. 5 звезд это максимум. Мы будем с вами середину искать. Под компьютер кейс. Так, соответственно, это 800 баксов. Плюс. Так, никого нет, да. Стул фабрик Босс XL-Chair. 400 баксов. Средняя клавиатура, это у нас какая получается? А тут нету средней, да? На зв... А, есть. Small Keyboard. И это большая. Нет, давайте маленькие, наверное. Большие не будем брать. Так, монитор. Монитор LCD LED. Да. да. Ага. Мышка на три звезды. Какая у нас LED Маус? И стол. Охренеть! <связывая> Блять, он нас обворовал! А чё унес-то, сука? О! Я не понял, а что произошло? Блять, толкаются еще эти. Подожди, он нас совсем что ли унес? А чё спиздил ты? Чего не хватает у меня? Или не унес в итоге? Мне не понял пока. Подожди, системного блока, по-моему, не хватает. Да, нет системного блока. В смысле, он нас совсем унес, что ли? Все, он пропал? Охренеть, блядь. Борис. Ты меня удивляешь, Борис. Как это вышло вообще? Нет у нас тут старого компьютера. Блять, нету. Может он где-то далеко его догнал? С коробкой. Нет, ее не лутанешь. Нет, блять, прикинь. Спиздили коробку с компьютером. Издец. Да, беда. Ну, что делать? Купаем новый комп. Покупаем новый компьютер. Слушай, я думал, безопасность превыше всего у вас. Что все будет хорошо. Сколько у нас? 648 долларов. Подожди, раз 648 долларов, может мы тогда сразу же... 870 нам нужен на этот компьютер. Нам, в принципе, вроде как ничего не надо было. Давай-ка закажем, наверное, сразу его. Подожди, а что у нас случилось с компьютерами? Нет, этот яс. А, стой! Нет, все нормально, он здесь. Он спиздил мышку. Блять, он мышку спиздил. Прикинь. А чё то как-то тут вообще все сломалось. Ой, боже. Тут вообще все сломалось. Надо все починить. Близко. Вот так. Так, он мышку в итоге спиздил или нет? Причем с этого компа он ее спер. Ну, значит, покупаем мышку. Да, вы ч ⁇ налетели-то? Так, покупаем мышку, соответственно. Так, мышка, мышка, мышка, мышка, мышка, мышка. Давайте сразу лет-маус возьмем. А, так, лет-маус-то вообще ничего не стоит. Конечно, берем лет-маус. Так, заказываем. Раз такое дело. Блять, мышку спер, говнюк. Эти еще тут бегают, толкаются все. Вообще мне, конечно, не нравится. Ну, вот пылесос работает у нас, конечно, замечательно. Так, время у нас еще с вами есть получается, да, до закрытия. Отлично, 500 баксов у нас есть. Хорошо. Хорошо. Так, ну на это пока мы, соответственно, забиваем, у нас выбора нет. Так, 30 долларов плюс. Ну, это автоматы, ребят, пришли поиграть. Из копилочки мы с вами деньги забрали. Что у нас по... Ой, ни хрена себе у нас с вами очков. Давай-ка это. Тратить. 115. Не хватает немножко. Два умения. Давай скорость качаем дальше. Хорошо, все. Так, доставочка приехала с мышкой. Отлично. Так, первый компьютер у нас с мышкой. В смысле, с хорошей мышкой. Так, деньги получили. Часть компьютеров мы разбирали, значит, наверное, надо будет цену менять. А нет, слушай, вроде нормально везде. 1,7 коэффициент с новой мышкой на компьютер. Вот это да. 700 баксов. Все понятно. Кх으�ра. Так это а же вообще ля замечательно. Ля это не то чтобы хорошо. Вот этот вот засранец мышку спер. Борис, а чтобы такого ля ля ля больше не было. Блин, стул слишком глубоко, да, стоит Надо будет стол убрать Он, смотри, их мусорит Робот вообще не справляется Кто-то меня дергает? Кто меня толкал, мне казалось Ладно Так, робот работает, все хорошо Денежки капают 93 бакса, ни хрена себе Ни хрена себе 900 долларов У нас уже 900 долларов Ну, оценки так себе, но ну, потихонечку вверх растет у нас с вами. Движение-то идет. Так, у нас сейчас занято с вами, получается, три компьютера. Мы ждем, соответственно, когда у нас молодые люди на трех компьютерах досидят свое время. И пойдем спать. Надо будет продумать план, посмотреть. Да, мы, кстати, время то пока... Ну, времени уже нет, да. Посмотрим, соответственно, да, потом. Сейчас они потихонечку начнут ходить. Угу. Я уже ну, здесь. И у... И у нас два компьютера еще забиты. Один. Все. Время закончилось. У второго тоже вот-вот. Время закончится. Блин, 1100 долларов. Вот тогда. Вот это да. Вот это я понимаю. Так, а чего? Подожди. А мы оплатили э... счета? Нет. Так, оплачиваем счета Чтобы у нас долгов не висело Все, так, все компьютеры свободны Все ребята ушли Мы двигаем спать Блин, красиво, кстати, мышка там смотрится Да, короче, по поводу антивируса Перезагрузка питания Получается, у нас решает эту проблему Хорошо, хорошо Теперь получается, после каждого После каждой покупки нового компьютера Нужно будет просто питание перезагружать. Окей. Это, в принципе, не так уж и страшно. Так. Мы пришли. Жена уже здесь. Что ты там скажешь? О, нифига себе. 80 баксов. Так. Она. Пока ее не... А, опять отправить на здание можно. Нифига себе. Так, давайте немножко... Ой. Докуплю, да? Вот так. О, там какие-то... И рожки появились. Так, она в ночную у нас пошла, а мы ложимся спать. Мы в ночную с вами не работаем пока что. Так, ну что, что будет дальше? Мы с вами увидим уже в следующей серии. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчики, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и группу в Телеграме. Вот. А я с вами прощаюсь. Здоровья, любви, удачи. Пока.